Создавать 3D модели для своих игр совсем не так сложно как кажется. Сегодня я покажу простой процесс производства игровой модели от скульптинга до экспорта в юнити. Меня зовут Арталаски и мы начинаем сразу после рекламы. Хочешь научиться создавать крутые модели окружения и использовать их в Unreal Engine? Хочешь быть полностью готовым к работе в студии и пополнить портфолио десяткам качественных работ? На курсе 3D Pro от ArtCraft вы соберете полноценные фрагменты игровой локации с ассетами и на 5 недель окунетесь в симулятор работы в студии. За это время вы разберете 4 пайплайна со всеми фишками и секретами, которые автор накопил за 8 лет в геймдеве. Ваш преподаватель Александр Шаповалов, работавший артлидом в Pixel Labs и ордером на OutScape, создавал локации для Hitman 2, танки для World of T и хайполи для Overkill's The Walking Dead. Каждую вашу работу в портфолио преподаватель утверждает лично. Вас научит не только создавать модели, но и презентовать их. Чтобы попасть на курс, вам предстоит посмотреть пробный урок и выполнить вступительное задание. Все ссылочки в описании. Доброго временюток, друзья, и я тут уже начал лепить модель манекена по вот этому замечательному концепту. Позже я сделаю с ним все необходимое, чтобы эта моделька попала в игровой движок, а конкретно в Unity. я сделаю ему развернуть ее словно оригами и покрашу в простом муляжном стиле. Возможно многие бы начали с лоупольной модели, которую затем детализировали в зебрыше. но мне по душе именно лепить, поэтому я с самого начала все стал делать именно здесь, а лоуполька будет создана уже после того, как я закончу скульпт. Впрочем, не буду вас отвлекать. После скульпта нужно создать ловупольное меш, который мы будем пихать в игру. Для этого я использую программу 3D-код, но сойдет и Blender, или Maya, да и 3D Max тоже. Процесс довольно рутинный, поэтому на фоне я включил себе фильм и под чашечку горячего чая стал ритопать. Вот что, Оливер? Отведи Джека в другую комнату. Мне нужны папки. Тебе достанут, знаешь? Да, Джек уже говорил мне это. Должен сказать, что асимметрия очень сильно прибавляет работы, зачастую в два раза. Например, это два почти одинаковых бревна, но симметрично отретопать их я не смогу. По-хорошему, надо было оставить их ровными и симметричными, а подвинуть и повернуть их уже в самом движке. Но, к счастью, стандартные примитивные формы можно ретопать куда быстрее, используя уже готовые примитивы. Ручной я ритопал бы эту стойку минут 10-15, а так за минуту. Как вы уже, наверное, заметили, я ритопую эти части отдельно, чтобы они не перекрывали друг друга и не мешали, а вот запекать я их буду уже в сборе, но перед запеканием нужно сделать ее развертку, благо в 3D коде она делается очень легко и очень быстро. Процесс создания UV развертки довольно прост, тем более для такой легкой модели, на персонажах обычно это занимает куда больше времени, но здесь все сделано быстро. Для запекания я буду использовать мормосет тулбак. На мой взгляд это лучший инструмент не только для презентации моделей, но и для запекания карт нормалей. В зависимости от полигонажа и размера текстуры, а также мощности вашего ПК, процесс запекания может растянуться от 1 минуты до 1 часа. совсем забыл объединить Ю в одну текстуру. Сейчас быстренько сделаю это в 3D Max. Однако здесь стоит быть аккуратным, чтобы не сбить размеры и положение моделей, иначе запекания не будет. А еще я забыл про соломку, самое время ее добавить. Ее я сделаю по принципу создания шерсти, то есть создаю лоупольную заготовку, на которую просто насыплю текстуру соломы с прозрачным фоном. Само собой на них тоже нужно создать ее развертку. Мне не нравится как сделать автоматическая упаковка поэтому я немного правлю ее вручную увеличивая некоторый размер наиболее важных деталей а тех которые будет практически не видно я наоборот уменьшаю но делать это стоит очень осторожно все вот теперь можно запекать Прошло буквально несколько секунд и все готово. Правда, есть маленький артефакт. Это произошло из-за немного неправильной геометрии по правилам запекания. Впрочем, это легко замазать прямо в фотошопе на карте нормальной, но чуть позже. Я не стал заморачиваться скоро ID и картой, так как каждый материал у меня получился на отдельном участке UV-карты. Осталось все это дело раскрасить в Substance Painter. Я обычно начинаю с закрашивания всей модели базовыми цветами, а затем буду добавлять тени и всякие детали. Сейчас выглядят испорченными, потому что нормал-мапы запеклись под OpenGL, а во вьюпорте DirectX. Пожалуй, стоит это изменить. Вот так-то лучше. А с соломкой снова придется повозиться, поправить нормально в фотошопе и там же отрисовать саму текстуру и альфа-канал. Для реалистичного стиля это заняло бы намного больше времени. А здесь достаточно просто их наметить и уже все смотрится куда интереснее. Презентацию игровых моделей я предпочитаю делать в Мормосете. Тут можно выставить свет и постобработку, как в Unity или Unreal Engine, но здесь быстрее и удобнее. Впрочем, вот так выглядит модель в базовой сцены Unity с одним источником света, не настроенным рендером и без постобработки. Но если все настроить, она будет выглядеть точно так же, как и в Marmosetie. Вот и все. Теперь давайте разыграем обещанные призы. Первый победитель сможет выбрать любой из трех призов, а именно ASI для Unity Playmaker, любой курс с юдами или любой мой курс. Ну что ж, узнаем победителя. Вводим ссылочку. 720 комментариев. Охренеть. Поехали. И побеждает у нас Кольтер 1911. Желание победителя грех не учесть, поэтому постараюсь в ближайшее время сделать видео по этой теме. А тем временем мы поищем второго победителя. Погнали. Всего лишь плюсик, а целый курс за несколько тысяч ты уже выиграл. Красавчик. Что ж, давайте следующий. Требую курс и ваши требования из а ко всем победителям у меня просьба написать под этим видео комментарий с вашим инстаграмом или вк для связи, чтобы я выслал вам ваши призы. Что ж, победителя выбраны, в течение нескольких дней я не получат свои призы, а вас я приглашаю поучаствовать в следующем розыгрыше. Итак, что же разыграем в следующем видео? А разыграю я охренительно полезный asset Easy Mobile Pro, и два других победителя смогут выбрать любой из моих курсов. Все, что вам нужно, быть подписан на мой канал и оставить комментарий под этим самым видео. Но также заглядывайте в мой инстаграм, ведь очень и очень скоро я разыграю там графический планшет. Ссылочка на мою инсту в описании под видео. А с вами был Арталаски. Пока!